Данный ролик записан в ознакомительных целях и не является призывом к действию. Этот вопрос мучает многих школьников летом. И не только их, а еще и студентов. Летом после сдачи сессии. Давайте перекинем несколько вариантов, чем можно заняться летом с целью заработка бабла. Потом все это собирать, конечно. Можно пойти устроиться на работу. Это самый первый вариант, который приходит на ум. Не, ну а почему бы и нет? Вполне рабочий вариант для совершеннолетних и несовершеннолетних соискателей. Летом особенно много сезонной работы. От бармена в ресторане до промоутера, если тебе нет 18 -ти. Выбор очень огромный, каждый может найти себе работу по душе. И оплата достаточно высокая, от 20 до 40 тысяч рублей. Это если сильно поднапрячься и найти хорошую вакансию. А если еще сильнее заморочиться, то и 40 тысяч не предел. Как бы это громко не звучало, но можно заняться собственным бизнесом. Ало, да. Вася, грузи все эти... В контейнеры сегодня отправляем уже, да, давай, все, как обычно по старой схеме, все, давай, не звони мне больше. Так, на чем я остановился? Летом это может быть что угодно. Кукуруза горячая, кукуруза желает. Вкусные сладкие самосы, самосы вкусные, сладкие. Клубника с кетчупом. Ну или что-нибудь посложнее. Такси недорого, кто желает, такси недорого, кто желает. Подходите, такси недорого. Шутки-шутками, конечно, а многие так и зарабатывают. А можно просто сидеть на попе и ничего не делать. Вы спросите, а как же зарабатывать деньги? Все намного проще, чем вы думаете. Нам понадобится сайт vktarget.ru. Это сервис по раскрутке в социальных сетях. Помимо того, что здесь можно накрутить подписчиков, лайки, репосты и так далее, также на этом сайте можно выполнять задания, что нам в принципе и нужно. ВК-таргет есть задания по следующим социальным сетям. ВК, Одноклассники, Твиттер, Ютуб и даже Телеграм. Такое количество соцсетей говорит о том, что мы сможем заработать очень много денег. Если вы, конечно, имеете аккаунт в каждой из представленных соцсетей. Минимальный порог выплат 15 рублей. Эту сумму можно набрать буквально за пару часов. Ну или возьмем еще один похожий сайт vksurfing.ru. Ранее данный сервис основывался лишь на ВКонтакте, но с недавних времен они решили расширяться, изменили дизайн, а также решили добавить следующие соцсети. Помимо ВКонтакте, это Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Telegram, Твиттер, Одноклассники и даже IGTV. Итого 8 соцсетей. На данный момент доступны задания лишь ВКонтакте и Инстаграм, остальное в разработке. Минимальный порог выплат 50 рублей Данную сумму заработать намного сложнее, чем в ВК Таргет Этот проект очень перспективный и я считаю, что он неплохой конкурент VK ВК Таргет Ссылки на ВК Серфинг и ВК Таргет есть в описании Внимание! Не рекомендуется использовать одни и те же аккаунты для заработка в двух проектах одновременно Несоблюдение этого правила карается баном вашей страничке Я вас предупредил Вернемся к бизнесу Данный вид деятельности я бы не назвал совсем сезонным, но именно летом им можно заняться более эффективней. Ведь не надо идти на учебу кому в школу, кому в институт, в принципе, тут как вы где. Продавайте ненужные вам вещи. Это сделать можно через Авито и Юлу. По моему опыту использования этих двух сайтов лучше всего продается на Авито. Хотя есть некоторые категории товаров, которые продаются на Юле лучше. Так, например, я пару месяцев назад пытался продать монеты через Авито. Вы спросите, а почему пытался? Просто очень сложно с ними расставаться. Не суть. На Юле у меня было больше просмотров и обращений покупателей, нежели чем на Авито. Так что смотрите, что вы продаете. Еще хочу сказать, что лучше всего продаются детские товары, а это коляски, ходунки и кресло для кормления. Если у вас такие вещи по каким-то непонятным причинам еще остались, и в принципе они уже вам нигде не пригодятся, то можно смело просить разрешение у мамы на продажу той или иной вещи. Главное, чтобы этот товар был нормального качества и на него была адекватная цена. Продолжим. Мамкины бизнесмены, блин. перепродажи Перепродажа вещей с интернет-магазина. В частности, я имею в виду Алиэкспресс. В моем регионе до сих пор существуют люди, которые вообще не знают о существовании Алиэкспресса. Или знают, но боятся заказывать оттуда, потому что там надо сразу платить за товар, а не при получении. И многих такой расклад пугает. А значит, на таких людях можно заработать. Ну, вы понимаете. Ну, например, если это лето, то можно с Алика заказывать мини кондиционеры летом они как раз как нельзя, кстати. И прочие карманные вентиляторы. И делать это лучше заранее, как, как говорится, готовься они летом, а телегу зимой. Где-то за два месяца до жары нужно заказывать, потому что пока оно придется, с Алиэкспресс. Уже и лето закончится. Но вообще еще лучше заказать на какой-то распродаже. На Алиэкспрессах бывает много, помимо 11-11. Устанавливаем небольшую наценку на товар и выкладываем его на Авито или же на Юле. А лучше туда-туда. И так можно продавать что угодно, и не обязательно летом. Мне рассказали мои друзья, назовем их школьниками, как те самые школьники перепродают вещи с Али. Своим одноклассникам. И вы не поверите, у них покупают. Я думал, что типа, ну камон, все знают, что на Алиэкспресс дешевле. А потом я понял, что это школьники. И мало чего известно про бизнес, так как они не проходили этот раздел еще по обществознанию. Ха. Продавали они в основном ножи, кассеты и прочие кухонные приборы. Ну что там еще нравится школьникам? Прогнозы на спорт от Эдварда Билла. Ладно, шутки шутками. Есть еще один вариант, но он прям, если вообще ничего не получается сделать, прям на черный случай. Раздавать листовки. Но, как по мне, не самое приятное занятие. Стоять на жаре за 100 рублей в час, раздавая никому не нужные бумажки, работа такая себе. Я прошу вас поставить лайк этому видео и обязательно поделиться им с друзьями. Вдруг вы кому-то сделаете лето не только приятным, но и прибыль. Пока-пока.